Здравствуйте, меня зовут Юлия Ершова, а это моя дочка Ася. Привет! Мы хотим вам представить проект «Мамы и дочки. Сила связи поколений». Случается так, что когда девочки начинают взрослеть в подростковом возрасте, мамы не находят с ними общий язык, а девочки с мамами. Это может нарушить отношения, подорвать все будущее семьи. И для того, чтобы эти отношения скрепить, Мамам и дочкам нужно общее дело. А у нас такое дело есть. Мы всегда обсуждаем вместе наши встречи. Мама собирает женский клуб, а я подростковый. И также мы обсуждаем результаты, которые получаем в итоге. Потому что мы волонтеры в еврейской общине. У нас есть очень много общих интересов. И вот об этом наш проект «Мама и дочки. Сила связи поколений». О том, как имея общее дело, не только интересное вам двоим, но и полезное для вашей общины улучшить свои отношения, как создать базу для будущей счастливой, дружной жизни. Об этом проект «Мамы и дочки. Сила связи поколений».